Вставай, будильник звонил. Что такое? Будильник звонил на работу, пора. Что-то я захворал. Может быть, врача тогда вызвать скорую. Горло болит. Горло? Да, не пойду на работу. У волк. У волк. А -а -а -а -а. Ну что такое-то? Там Саша Хабаркин звонил. Скажи ему, что я заболел. Валк! Он однодворку Екатерининскую копает, кривенники собирает серебряные. А у меня металлоискатель заряжен? Ой, зачем тебе металлоискатель? Так мне вроде полегчало.